Сейчас я проведу целебный сеанс. Не я как целитель, а как проводник тех сил, которые здесь проявлены. Мы на Большом Алматинском озере. Здесь рядом обсерватория, космостанция. И я думаю, что ну, само название космостанция, возможно, вам о чем-то скажет мы только что оттуда сейчас там закрыто потому что просто перегородили допуска до даже вот шага не дает ступить туда где есть там. там такая чаша чаша из гор с абсолютно ровным плата то есть вот для тех кто интересуется вот там космодромы что были что было раньше вот я бы сказала да что похоже на то что это очень удобная площадка для взлета и посадки а, естественно никак мы ничего этого доказать не можем Мы не собираемся мы просто говорим то что здесь чувствуется предположительно как бы это могло использоваться а, с точки зрения ну, функциональности полезности вот поэтому а, сейчас я просто провожу то что здесь есть если вам это не нужно или не хочется просто выключайте видео а, если у вас пойдет ощущение, что вам это полезно, смотрите дальше. Достаточно